Что ж, полуфиналы стартуют. Лилилайк и коллектив работяги. Карта Тускан. Матч за проход в финал верхней сетки, а также матч за вылет в куда? Сейчас скажу в куда. В четверть финал нижней. То есть кто-то в финал верхний, а кто-то... Ой -ой, -ой, -ой, -ой, ой ой Какие там жесткие кромсания, вы слышали? Просто сейчас... Во все стороны. Кошмар какой-то. Лили Лайк выигрывают у нас ножи. И, по всей видимости, стей. Не вижу я какой-то смены сторон. Ну, тоже, типа... Тоже, типа, будет такое, как бы, на мой взгляд... Не самое однозначное решение. Но пускай. Я уж привык, как говорится, к тому, что люди порой выбирают не самые очевидные... Варианты развития событий, да и кому-то банально на тускане просто играть в обороне проще. Так что удачи командам! Состав лили лайк на сегодня это лил Данил, Лил Трамп, лил вил, лил Дамп и Лил Казнил. Команда Работяги это Таркинская Гуля, Картошка Григорь, Равиль Лиловский, Рома Смоленский и Дима Ковровский. Это какой-то охренеть. Охренеть, пролетариат что-то разыгрался Никнеймы интересные, конечно, поставили Но что есть, то есть Давайте смотреть Попытка занятия точки Б По всей видимости нависает на этой карте да? Здесь есть у нас игроки обороны, которые вроде как готовы И Лил Данил уже убивает Димку Ковровского Лил Дамп, следом еще один минус Бомба, кстати, устанавливается Лил Дамп не успевает помешать поставленной бомбе Авиля тоже гасит и пистолетка заканчивается победой команды Лили Лайк. Like. Ну, без шансов абсолютно, да. Ни одного фрага не было сделано, к сожалению. Лёша, дым. Дым. Лёша, дым. Смог, многоуважаемый. Чего не играешь-то сегодня? Почему мы не видим сегодня в составах Лил задымил? Дали тебе сегодня выходной? Или тебя просто не взяли? Это будет всегда так, если просить стрим, сколько месяцев примерно? Это, то есть, вопрос, наверное, про рекламную интеграцию с женским эпицентром. Это не касается игры на пабликах, но если я комментирую матч, то это будет не несколько месяцев, это будет всегда. Ну, как меня попросили сказать, до 2100 года они у меня выкупили рекламу. А, Таркинская гуля погибает от Лил Казнила. Первый минус все-таки отлили лайк. Равиль Лиловский, кстати, дает минус по Лилвил, Но Данил тут же... <coughs> Простите, дорогие друзья. Данил тут же дает разменный фраг и преимущество. Переим... Да? Преимущество, конечно же, остается на стороне игроков обороны. Как, в общем-то, и должно было быть. Ну, попытка на... все-таки закрепиться на точке Б от коллектива Работяги. Имеет действительно какой-то вес. Даже у Димы Ковровского есть девайс, который он уже успешно успел надыбать. Ой... Ой, какой неловкий момент для Лил Казнила, Лил Трамп и Лил Данил. Добивают, конечно, остатки э, рабочего класса, но... Но, все-таки, как вы видите, два игрока обороны осталось в живых всего-навсего. Ну, тогда ты миллионер. Ну, не то чтобы миллионер. Конечно, не то чтобы миллионер. Но не жалуемся, не жалуемся. Оставленная пачка это уже хорошо Вот я о чем и толдычу Это замечательно Ну команда работяги что могли сделать на экономическом Хотя бы пачку поставить То есть задача такая как бы уже была Достаточно неплохая выставлена И в общем-то эта задача была выполнена Ключевой момент Простите дорогие друзья Ну что калашки, калашки И эмочки с фамасиком Байк, кстати говоря, у Лили Лайк не выглядит настолько уже добротным, как а, может быть... Можно... Миллиардер? А, ну да, я не миллионер, я миллиардер, да? Чего вы меня обижаете? Картошка Григорь. Григорь. Энтри фраг палил Данилу, черт возьми, дамы и господа. Работяги готовятся к заходу на точку А, но при этом и малый квадрат по-прежнему продолжают держать под своим чутким контролем. Это означает, что... Может начаться перетяжка на точку Б, в принципе, в любой момент. А может и не быть такого момента, как бы. Это надо понимать. Но, судя по действиям игроков атаки, все-таки точка Б будет разыгрываться в этом раунде. Поэтому Лил Дамп с семью с поинтами находится, ой-ой-ой, в какой опасности. Но при этом какая-то нелепая откуда-то попытка захода на мид. Зачем? Просто один единственный вопрос. Зачем игроки атаки, ну, вроде бы как, устремившись на точку Б, все-таки попытались сыграть мидл. Лил Дамп сбивает голову с Димой. Рома дает разменный минус. И один в два ставит бомбу по дефолту. С двух сторон сразу откроются соперники. Лил Вил, кстати, не стал... и стало простреливать. Вообще никто никого не стал простреливать. Рома! Рома, Рома, Рома Роман! 28 хп остается у Ромы. 39 и у Лил казнила И попадание в голову через сигарету. 3-0, дорогие друзья. Но, как вы видите, теперь работяги приблизились к победе уже вплотную. Они, можно так сказать, уже... Ощутили запах в какой-то степени, да, этой самой победы, но понюхав его, пока только дали понюхать, короче. Может быть, потом дадут еще и немножко подержать даже, но, но все равно, нет, работяги давят неплохо. Я думаю, что здесь не будет каких-то там 16-0 и 16-3, я думаю, счет будет посерьезнее. Просто пока что работягам нужно прииграться, так сказать. Ну а оборона гибнет. Гибнет очень часто. И, к сожалению, для них это в перспективе будет заставлять играть оборону постоянно с какими-то пистолетами, с фамасами, без арморов и так далее. Я, конечно, понимаю, что Лили стрелки хорошие. И, может быть, их не так сильно коснется тот факт, вот что... Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Лил-Вилл, Лил-Казнилый, Лил-Данил. Три минуса от команды обороны. И атака... Выходит на ситуацию один в один. Лилдамп, 31 хп против картошечки Григория с 80 хп. Но метки хэдшот и отсутствие армора у картошки, к сожалению, для команды работяги, дают о себе знать. Это 4-0, а вот был бы шлем, кстати, выжил бы. А вот был бы шлем с первой пули во всяком случае бы, может быть, еще и не умер. Ну, хотя бы была бы надежда. Дистанция все-таки была средняя, скорее короткая, и на этой дистанции м может ваншотнуть. Тем более, ХП-то было не 100, так что тут как-то, ну, не знаю. Тяжело идет игра, даже невзирая на то, что 4-0, можно точно смело утверждать, что у команды Лили Лайк like, определенные проблемки присутствуют. То есть, каждый раунд, который они выигрывают, им за него потеть приходится. Кроме пистолетного. В пистолетке там атака ни одного фрага не дала, и поэтому, ну, там, как бы без пота. Ну, и, видимо, вот этот раунд тоже что-то такое простенькое было разыграно. Да, Равиль остается один. Чуть меньше половины лайфбара. При этом Лили Лайк, ну, конечно, продоминировали, так сказать, в этом раунде. В частности, Лил казнил с его снайперской винтовкой. Ну, вот такое. Равиль пытался, конечно, открыться. Ну, такая себе открывашка вышла такая себе. Не то, чтобы там ему и реакции не хватило, или он там плохо с АВП стрелял. А, дело в другом. Дело в том, что просто без позиции открывался. Вот, собственно, вся, вся такая вот хитрая делюга. <как> Простите, дамы и господа. А, всем, кто сейчас находится на прямой трансляции, приветствую вас, дорогие двои. Не успеваю читать а, чатик. Потому что, как вы видите, здесь очень много всего происходит. Много экшена, который нужно комментировать. Как только появится момент, я обязательно прочту ваше сообщение, пока барона разносит атаку. И это огромнейшая-огромнейшая беда, потеря. Но теперь игра стала немножко легче. Если до этого была какая-то история, ну вот типа такое вот да, такое себе. То есть было как, было под, под слезы, тяжело каждый раунд давался. Теперь лили Лайк выдохнули и вроде раунда они забирают слегка проще. Чего нельзя, к сожалению, сказать про команду Работяги? Вот с Работягами сейчас идет, ну, определенная прям напряженка, да. То есть тут пока что за каждый раунд приходится бороться. Но, как я уже сказал, победу по дали только понюхать. Подержать ее еще пока что не дали. Лил Данил, Лил Трамп, Лил Дамп. Все вот эти вот Лилы завалились в большой квадрат. И можно было Равиля, в общем-то, даже резать. Потому что ситуация позволяла. Он навряд ли бы успел развернуться и дать какую-то ответку. Что приводит к закономерным вполне себе 7-0. Беда, беда, печаль и тоска пока что, дамы и господа. Я, конечно, вообще честно скажу. Можете даже переспросить у моей жены, если вы мне не верите. Я и говорил, ох, Светка, сегодня ожидается эфир прям жгучий, потный. Я думаю, все катки будут очень сегодня серьезными и такими прям сложными-присложными. Но вот первая карта пока сложной не выглядит. Насчет следующей, я уверен, что там будет прям пот, Доктейлс против Мид. Я уверен, что там будет борьба не на жизнь, как говорится, а насмерть. Но. Но не знаю, в общем, не знаю. Не буду загадывать, потому что потом победитель этой пары сыграет с победителями той пары. Один в один. Опачки! Дали подержать-таки победу. Равиль минус лил, казнил. И все-таки это случилось. Тронулся лед, как говорится. И счет на табло 7-1, дорогие мои зрители. Все чики-пики Пока что складывается, работяги Наконец-то осилили взять раунд Лили лайк, наконец-то его отдали Для зрителей, я думаю, это огромный плюс Приятно такое смотреть, как говорится Да, вроде не в одну калитку ну, хотя это же может быть и, в общем-то, минутная слабость. Лил Казнил. Минус за Дима. Картошка и Таркинская Гуля а, делают два минуса. Данил, Вил и Казнил. Как-то вот остались в меньшинстве, парадоксально, но да, меньшинство за обороной. И надо искать возможность реализации большинства команде работяги. Кстати, реализация происходит. Гуля забирает Лил Данила, следом Лил Вил погибает и вот все. Казнятелю придется, хочется или нет. Наверное, все-таки сейвить сна... Нет! Не хочется сейвить снайперскую винтовку. Ну, окей. Окей. Допускаю и такой вариант, почему бы и нет. Но ну, из сотки выходить с авиком, конечно, то очень. О, попал! Попал равилю в ногу! Черт возьми! Вот это фастзум! Просто замечательный фастзум, но... но в коленку. Попал бы в тело, убил бы. Обидненько немножко. я бы, наверное. На месте Лил Казнила немного подрастроился. 7-2. И вот он раунд на диглах. Экономика команды Лили Лайк все-таки сломалась. Печаленько. Ребяточки, я вижу ваши комментарии. Я не могу на них отвечать. Я все читаю, не переживайте. Это адресовано вам. <coughs> Шухаратович 707. В общем, не, не переживайте. Я вижу комментарии, все нормально. Просто у меня нет времени на них отвечать. Так что не обессудьте. Отвечу, как только появится минутка. Я уже об этом говорил. Лил Дамп, минус дигла. 3 в 4 ситуация. Оборона в меньшинстве с поставленной бомбой. Ну, я не знаю, есть ли смысл уходить всем дружно сейвить э -э АВП. Наверное, все таки нет. Ну, Лил казни... Ой, там даже два АВП. Но вот, если два АВП, наверное, конечно, их можно было бы посейвить. Хотя во второй половине 2 АВП... Ну, простите, не во второй половине, а в следующем раунде. 2 АВП, наверное, будут как-то не очень, что ли, выглядеть. Ну, я думаю, это, опять же, мне так кажется. Конечно, вариативно можно одно АВП поставить на А, второе... Ой... Второе. О! -о, -о, -о, -о! Три минуса отлил дампа на отстреле. Вот это поворот. Два минуса с дигла, минус со снайперской винтовки. Ну, конечно, это не разрушит экономику атаки, но зато это все равно такой достаточно важный момент. Все-таки показательный, я бы сказал, момент, что в перестрелках игроки обороны чаще, наверное, бывают круч. Равиль. Готов, как бы, к прессингу зигзага. И, кстати, вот где будут реализованы АВП. Казнил смотрит коты... Вторая АВП смотрит мидл, то есть на точке Б у нас АВП не будет, ну, я не скажу, что это неправильное решение, ну да ладно. Лил казнил. Дабл килл на катах, а вот Лил Данил, та самая вторая снайперская винтовка, которой два выстрела и ни разу не попал, третий выстрел ни разу не попал, четвертый выстрел ни разу не попал, просто пытается с Юспа добивать. Зачем тогда АВП, если ты убиваешь все равно с Юспа? Друже. 8-3. Теперь э, лед тронулся уже и в другую сторону Ваш голос как красивая песня Божечки мои, Садык, спасибо вам большое Саня, с тобой смотреть Counter-Strike просто супер и весело Спасибо тебе, брат из Бухары Вот что писал у, наш, у нас Шухратович Прочту, а то вдруг все таки расстроится человек Спасибо большое и Бухаре огромный-огромный пламенный привет 4 в 3 Начало неудачное, зигзаг потерян Не совсем, конечно, на 100%, но потерялось Потерялась там определенная партия людей Хотя Виола вроде как спасает ситуацию Забирая Гулю и Диму Но посмотрим как с этой ситуацией Все таки распетляет Товарищ Равиль Может будет чудо А может чудо и не будет как раз, кстати, говорю про чудо и вижу сообщения, а так мало приходит. Ждем чуда, поэтому против фаворитов. <связать> ну смотри, Виолу удалось убить, 30 хп, правда, осталось. Потеря 42 хп в размен на минус, это, в общем-то, хорошо. Но не очень хорошо, при учете того, что э, соперников двое. Но, опять же, если эту ситуацию еще более детально отсмотреть, то мы с вами поймем, что там 2 АВП. И открываться на авике будет трудно, но все же... Но все же можно, если бы это делать не на шифте. С другой стороны, конечно, открывашка не на шифте привела бы к тому, что Равиль бы себя спалил. Ну, что поделать. А, турнир, турнир. Как турнир, а, вернее, как карты пикуются, ребят. Как обычно, одна команда вычеркивает одну карту, другая команда вычеркивает другую карту. И так пока не останется одна. 108 человек онлайн на КС 1.6 турики. Это сон. Ну, во-первых, уже 113, даже 114. А во-вторых, позавчера было 134. Лил Дамп. Даблкил минус один от Трампа. И Димка, Димка, Димка. Ноги в руки и пытаться свалить. Но Виолочка бегает гораздо быстрее, чем Дима. И посему мы с вами, дорогие друзья, обнаруживаем, что это десятый раунд для Лили Лайк. Ну, я на 500% опять же уверен, что во второй половине будет просто просто что-то с чем-то со стороны команды Лили Лайк, уж вот кто-кто, а в их атаке-то я, в принципе, не сомневаюсь. Ну и плюс, опять же, карта диктует условия, которые есть. А даже было 143, да? Вот! Вот, даже... видеть А, было... Правильно, 143. Я перепутал цифры, господи. 134 сказал. Да, было 143, точно. Лил Трамп! Прыжок в стиле Ванечки Эдварда, но только с одним минусом, к сожалению, не совсем по-эдвардовски запрыгнул, так сказать. Картошка, картошка, картошка, где картошка вообще? А, все, не успеваем вам включить картошку, картошка, э картошку закопали, к сожалению. Э Лил Данил минус Дима и, в общем, 11-3. Последний раунд первой половины, экшена маловато. Экшен дают преимущественно, конечно, сейчас игроки команды Лили Лайк Хотя, в общем-то, атакующая страна должна э -э, давать экшен Но по какой-то странной причине не делает Саня, тут тебе огромный пламенный привет с Новосибирска Мы тут с пацанами смотрим и кайфуем, Ностальгия, Искандар и все его друзья Привет вам, ребята, огромнейший-огромнейший привет Новосибу Ну что, пулемет все-таки это случилось. Лил Дамп взял пулемет. Ну, должно было это когда-то произойти. Если вы смотрели последний матч э, Лили Лайк против пенсионеров, то там Лил Дамп вообще пулемет практически из рук не выпускал. Ну, а вот теперь уже ситуация такова, что э, пулемет можно брать. Правда, конечно, убить с него никого не суждено, но взять-то можно. Взять-то можно, чего бы нет. Приветствую, корши! Лил казнил, один в 4, и с АВП давайте сразу 11-4 я вам вот напишу счет. Потому что не верю абсолютно в другое, ну никак. Итак, 11-4, как я и говорил, я не ошибся, ну и было очевидно, что я не ошибусь. Потому что, ну, Лил казнил, может, конечно, стрелок со снайперской винтовки и хороший. Может, реакция там и все дела, Ну, но, но, но как? Но как забирать четверых, когда там еще и лежат дымы, плюс тикает бомба? Скорее всего, наверное, никак Как вот мне так кажется Ну, давайте смотреть, пистолетный раунд Вроде хотя бы нету берет Это уже радует То есть к пистолетке вроде решили подойти По всей видимости, более-менее серьезно Ребята излили лайк Потому что, как вы можете, опять же, повспоминать Парни всегда бегали с беретами и это в целом работало, но против работяг, думаю, не сработало бы. Тут почему-то, ну вот почему-то вы сами видите, какая стратегия, да, на раунд от обороны. Я не считаю ее корректной, потому что против команды Лили Лайк играть от ретейка, да нахрен бы оно надо на самом-то деле, да? Нахрен оно надо. Картошка, Григорь? спам И нету картошки, Григоря. 12-4. Зачем играть в отдачу? Это, черт возьми, очень странно. Ну, просто зачем? И все. Я не понимаю, честное слово, зачем. Не понимаю. Вот хоть убейте. Зачем вставать 4 мидл 1 б? Опять же, если мы посмотрим матч команды Лили Лайк like, в рамках этого турнира, пистолетки всегда жесткие, быстрые и преимущественно на какой нибудь б. То есть, ну, это банальный как бы обычный. Там без всяких вот из изга... и, и из этого как его, господи. Не, не изгаляются, короче, ребята, вот. Лил Дамп с дробовичка урабатывает Диму. Ну, там и Гули уже уработали с Галила. В общем, ну... Ох ты, Картоха! Черт возьми, хороший хэдшот с Дигла прилетает. Хороший. Вот после таких хэдшотов я начинаю волноваться за команду Лили Лайк. Лил Казнил забирает Картоху. Рома Смоленский один против двоих. Но обратите внимание на ХП. Там 6 и 18. Но бомба, правда, конечно, будет стоять на Б. Это... Ой, я уже теперь 6 и 9. Ну, может быть, не надо было бы так сильно. <свот> а вот, кстати, Рома-то уже дошел до Б. Вообще-то. И нет никакой информации у Лил Казнила о том, что он уже на Б. <свот> Потому что Виола смотрит совсем другую позицию. Лил Казнил? Приманивает Гусей. Приманил. Ну, размен-то будет. Не будет. Размена не будет. Ну, халява для Ромы, так сказать, подъехала, да? Калашку удается сохранить. Но, черт возьми, поражение в раунде все-таки. Это тоже важный нюанс. Девайсы, кстати, появляются. Кстати, появляются. Но ранние. Ранее это Фамасы попыткой не отпустить соперника, но я считаю, что сейчас это не совсем корректно, опять же, пытаться делать Реализовать-то можно, но это будет очень тяжело, черт возьми, потому что соперники с калашами, а типа Фамасы работают Да, работают, но калаши это все-таки поубойнее Лил казнил, позиция на меду, и здесь вот перестрелки Фамасов, там с П-90 только что Дима уничтожили Лил казнил, минус Равиль, 3 в 2 ну вот, получили численное преимущество, и теперь просто его постепенно, планово реализуют. Ну, как я и говорил, в общем-то, за атаку Лили Лайк я, в принципе, э, спокоен. Очевидно, что это будет достаточно сильная атака, и что против этой атаки надо очень хорошую оборону выставлять, очень продуманную и грамотную. Um, пока что работяги, вот начиная с пистолетки, сразу себе чуть-чуть подруинили Теперь они еще больше себе подруинили, тем самым, что закупились То есть сейчас денег не будет, придется раунд играть с пистолетами Отдавать пятнадцатый, ну а надежды на овертаймы, я думаю, здесь, в общем-то, даже и речь не идет Два минуса уже от атаки Равиль пытался, но маг десятый отлил дамп, работает... Более качественно, чем Дигл в руках Равиля. Сам же Рома в это время, тот самый Рома, который, ну, мог затащить, но, к сожалению, не смог затащить. Пытался что-то сейчас пострелять на точке Б, но все-таки случилось неизбежное. Отдача 15-го произошла вот как бы. И все. 15-4. Один раунд. Всего лишь, всего лишь один раунд. И на этом закончится. Если есть доп-доп. Слайд. Привет. Прошу прощения, дорогие друзья Итак, ну девайсы, девайсы, если можно так сказать, два фамаса МПшка, два дигла, Плохой бай, конечно же, у работяка И, скорее всего, что-то не берущееся На фоне вражеских калашей а, Там что? И дробовик еще Улил Данила был, дробовик не реализовался Зато калаш у Трампа стреляет Очень хорошо, картошка последняя Один в три Разжился калашом, ну давайте просто Помолчим и посмотрим Увы, увы, с одним минусом, к сожалению, для команды Работяги. Сами же Работяги попадают в четвертьфинал нижней сетки, где они сразятся с кем, а пока неизвестно с кем, собственно. Они сразятся там с победителем пары uh, Tasty Kills и Cold Cuts, которые будут играть завтра. Ну, кстати, и этот матч Работяги против победителя той пары тоже будет завтра, если что, дамы и господа. Ну да, вот, в общем, вот такой вот первый полуфинал у нас получился.